Виктор Михайлович, столике, что да. задумали эти вот нехорошие? Да, хорошие... хулиганить хотят, хотят мне на стол полтинник поставить. Ну, посмотрим. Получится у них? Ну, вообще ставили. Здорово. Легко. Молодец, легко. Осторожно. Бороду втяни, Иван. <смех> так, ну, ну, надо еще размяться. Два к одному, Иван. Халтурит, да? да? Есть небольшой, младший научный сотрудник, а то он и младший научный сотрудник. Политехии на достигнутом не останавливаются, подняв один полтинник, парни нашли полтинник, который шире, поэтому движуха продолжается. Ну да, где-то восемь с половиной. Никогда не пробовали, да, попробуем сейчас. Мощно, мощно. <смех> Здорово! Есть! Yes, Ай, это рублей. А здорово, так, здорово! Все. Короче, короче, вот вам спецзадание от парней из политеха. Сделать ненавязчиво подарок тренеру. И полтинничек закинуть на стол. Чем шире полтинник, тем лучше. Мы ждем. Ждем? Ждем. Нетерпения.